С вами я, Мария, менеджер компании Фарнакс, и сегодня мы расскажем вам в рубрике «Твоя выгода» об акции «Бесплатное хранение». Поехали! Все мы знаем, что строительство бани, дачи или дома – процесс небыстрый, и нередко случается ситуация, что приобретая отопительное оборудование, что его негде хранить. И у нас есть решение. Бесплатное хранение ваших покупок на складе компании «Форнакс». Условия акции просты. Совершайте покупку от 5000 рублей, производите стопроцентную оплату, и мы бережно будем хранить ваш товар, пока он вам не понадобится. Срок бесплатного хранения со дня покупки – 6 месяцев. Забрать товар вы сможете в любое удобное для вас время по предварительному звонку. Покупай сейчас, храни у нас! Ждем вас в магазинах Фарнакс и на сайте fornax.ru. Не забудь подписаться на канал, следи за нами в соцсетях, ну а я с вами прощаюсь, пока!